Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видеоуроке я делаю объемный бант из репсовой и атласной ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для банта понадобится две пары отрезков вот они, эти отрезки у меня уже спаяны зажигалкой. Ленту я взяла шириной 4 сантиметра, А длина отрезков 25 см. Для обработки серединки понадобится репсовая лента шириной 2,5 см и длина этого отрезка 11 см. В работе я буду использовать лавочки, иголку с ниткой, зажигалку и клеевой пистолет. Бант имеет симметричную форму. Поэтому я делаю сразу две петли. Отступаю от среза 7 сантиметров, складываю вот так ленту и фиксирую такое положение булавочкой. На втором отрезке делаю то же самое. Теперь я решаю для себя, какой цвет у меня будет в центре. Решила делать голубой. И кладу вот таким образом отрезки. Теперь начинаю делать петлю. Короткий конец поднимаю вверх. Затем опускаю вниз прямоугольник вот такой своеобразный и теперь этот прямоугольник складываю вдвое совмещаю уголки вот здесь с правой стороны все срезы и фиксирую булавкой такое положение делаю то же самое в зеркальном отражении вот что получается Теперь нужно поставить еще два маркера. По розовой части ленты я откладываю 10 см от среза и вот здесь поставлю маркер. Теперь самое сложное будет длинный конец, отворачиваю от себя, уголки с левой стороны получаются вот друг под другом, теперь ленту поворачиваю вниз и маркер совмещаю с этими уголочками вот так вот что получается теперь делаю еще уголок уже от маркера смотрю это по изнаночной стороне чтобы видно было хорошо по желанию здесь можно закрепить булавочкой кстати, канцелярские скрипки можно здесь использовать или белевую прищепку. Теперь конец ленты поворачиваю вправо и вниз опускаю все это. И совмещаю уголок с нижним уголком, вот, если вы держите в таком положении, как я. Теперь булавочкой все это закрепляю. Получается вот такая сложная конструкция. И это же я делаю со второй деталью. Эти уголки которым я буду сейчас подводить булавочку вот так маркера и от этой же булавочки делаю уголок теперь ленту влево и вниз, совмещаю уголки, вот детали готовы и теперь я прошиваю по основанию всей этой конструкции. Здесь самое главное захватить, прошить а, все уголочки, чтобы они не рассыпались. Вот я сейчас заведу иголку. И вот так пальцами подергаю. Проверю, все ли пришито. Все пришито. Теперь можно стягивать нитку. Здесь, конечно, не просто ее стянуть. Толщина большая. Нить. Точно так же я прошью и вторую деталь. Здесь вот получается такая объемная интересная волна. Вот уже вторую деталь прошила. и теперь детали склеиваем горячим клеем отрезок из узкой ленты я складываю втроем, оплавляю срез а здесь я делаю ширину примерно в один сантиметр. Этого будет достаточно, чтобы перекрыть серединку. И затем, начиная от лицевой стороны, приклеиваю эту полоску. По изнаночной стороне я клей не наношу. Дважды обворачиваю и на изнанке приклеиваю второй конец ленты. По изнанке я не приклеиваю ленту для того, чтобы образовался такой карманчик или петля, назовите как хотите. В эту петлю можно вставить зажим для волос или этот бант можно одеть на ободок. Теперь расправлю все петельки. И вот такой бантик у меня готов. Такой бантик получился у меня. И обязательно получится у вас. Я желаю вам творческого настроения. Красивых бантиков. С вами была Ирина. До новых встреч!